Друзья, всем привет! Особенно подписчикам канала Большущий, огромный привет! Спасибо вам, ребята, за то, что вы меня не покидаете Хотя у меня видео в последнее время выходит редко Возможно, вам они особо не интересны Судя по количеству лайков Ну да ладно, не суть Сегодня тема такая Вопрос как бы насущный Провалы в работе двигателя И дергания при переключении передач на 200 мотор 1.8 делалось по этой теме много чего, например вот помогало мне замена свечей но ненадолго ну, лучше свечи на дольше период помогало хуже свечи на меньший период как бы не панацея прошивка двигателя тоже помогает но как бы не совсем все до идеала, все это сглаживает и со временем почему-то это исчезает Потому что, я думаю, автомобиль, мотор, это все-таки комплекс, а не только одна прошивка. Там есть и цилиндропоршневая группа, топливная система, система зажигания и так далее, тому подобное. Все это за меня связано. Думаю, все это одной прошивкой не решается. Также ставили люди, вот кто-то говорил, типа, вот помогает, ну, АвтоВАЗ сам начал ставить топливную рампу нового образца, квадратный, да. Многие про это знают. Ну, вот моему товарищу меняли. Как бы у него были проблемы с дерганием. у него Они сильнее были, эти дергания. У меня как бы не так сильно были выражены. Но у него был, там просто ахтунг. Там просто, я не знаю, карбюратор не прогрелся и все. И машина дергается. Как бы никакому эффекту это не привело. Ну, ставили мы подушки. Кастомные. Тема хорошая, помогает намного. Эти вибрации сглаживает и... Дергание. Ну, на данный момент у меня как бы вот стоит гидроподушка. И сверху стоит э, гитара, ну, кочерга, как ее называю, моей разработки. Где-то человек 10 у меня ее тоже купила. По России катаются. Люди, в принципе, довольны. Плохих отзывов пока не слышал. Хотя в WhatsApp вот открывался специальное сообщество вот на эту тему, чтобы знать, что как. Претензий это этой нет. Вещи. Ну, в данный момент у меня, как бы вот она, вот единственная у меня опора в двигателе, которая исправно работает и работает без проблем, я и доволен. Изношена у меня правая подушка получается, которая на коробке передач. Ой, левая, извиняюсь. И гитара родная. Но я ее усиливал где-то тысяч 1010 назад. Может, 15, я уж примерно не помню. Наверное, 15, да. 1015 назад. Сейчас пробег 45, где-то в 30 тысяч усиливал, да. Как бы тоже она устала, и уже больше от нее колебаний. В общем, что я решил, то есть я уже решил, я купил регулятор давления топлива на 3,8 атмосферы. И на нашем моторе давление топлива 3,5 атмосферы, хотя должно быть 3,7 по паспорту, по-моему, насколько, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если что, в комментариях. И вот у двоих еще у меня знакомых, получается, с таким же мотором давление абсолютно такое же, 3,5 атмосферы. В общем, сейчас будем менять этот мой регулятор. Посмотрим, какое давление, что-то как, что у нас из этого получится. Всем приятного просмотра. Подушка с моей приставкой, не покрасил ее, руки так и не дошли, как поставил, так и стоит. Вон Джорджиавели. Ладно, сегодня дело не в этом, лишнее об этом вот. Было у меня видео, где я замерял давление, чистил топливную систему, Ну то есть снимал бензонасос, у меня баки. Были нехорошие вещи. Есть видео на канале. Здесь прикреплю кому интересно. Вот я уже установил манометр. На своей я уже мерил. Сегодня еще раз покажу. У меня давление в районе с половиной атмосфер. На теплом двигателе прикупил я так называемый регулятор давления топлива. Заказал на у знакомого магазине, есть магазинчик здесь у нас в Чебоксарах, сказал, что он на 3.8, стоит он 450 рублей. Сказали, что это не Китай, а самый что ни на есть оригинальный оригинал. Сейчас мы его поставим, попробуем, посмотрим, сколько он покажет, покатаемся, поделимся своими ощущениями. Вот пока это мой старый регулятор. Здесь может вам не видно, вот мне видно, как бы я привык к этому манометру. Здесь сейчас 3,5 атмосферы. Вот шкалу запомните. Давление также держится на трех половиной. Сейчас поменяем регулятор посмотрим, что будет в итоге. Прежде чем проводить манипуляции с разгерметизацией топливной системы, обязательно надо сбросить в ней давление. Делается очень просто колодку отсоединяем и даем движку поработать до тех пор, пока не заглохнет в принципе, это недолго я не стал показывать, как снимать насос. в интернете и так 50 миллионов роликов на этот счет то чтобы сам регулятор снять вот эти штырьки вот здесь стоят в пластмассовых зацеплениях отцепляем поднимаем наверх и откручиваем сам регулятор. Здесь под крестовую отвертку крепеж. Далее снимается в ночь легко. Вот я уже снял. Просто поддеваем плоской отверткой. И вытаскиваем его наверх. Все дела. Очень важно при снятии не забудьте вытащить это уплотнительное кольцо. Оно у меня осталось там. Ну, Вытаскивается легко. Все они должны быть на месте. Ну вот они, наши красавцы. Вот это мой старый. Это новый. Визуально есть отличия, конечно. Посмотрите сами, чем отличаются. Сейчас резко наведется. Сейчас резиночки смажу силиконовой смазкой. Бреда от этого не будет. Я думаю. В общем, будем ставить. Ну все, наше супер тюнинг устройство на месте. Какой тюнинг? 3.8 должно быть завода. На многих вестах. Особенно 1.8. Как меня тем интересует, я замерял 3.5 почему-то. У всех, у которых я замерял. Ну все, поставили мы новый регулятор. Все собрали. Сейчас будем заводить. Сначала также накачаем заведем короче чудо не произошло давление каким было таким и осталось вот такие вы вот продают у нас запчасти ну сейчас я буду делать следующее я буду зарабатывать штатный регулятор давления так как у меня уже второй есть так что не переключайте, смотрите видео дальше. В общем, друзья, решил я пойти дальше. Вот это мой старый регулятор давления топлива. Что мы будем делать? Вот, снял я резиночки. Здесь еще вот такая пластиковая втулочка стояла. Тоже ее снял. Что из себя представляет регулятор давления топлива? Здесь стоит пружина. Она рассчитана под усилия. И от этого зависит, когда вот будет клапан открываться и топливо будет ограничиваться давлением. Вот здесь видите, да, завод вот здесь запрессовали и на определенный момент зажали пружину. Что я сейчас буду делать? Никому не рекомендую это, чисто честно говоря, вот, все это самодеятельность, как бы, у меня есть уже исправный он стоит, регулирует давление топлива, я без машины не останусь. Если вот у вас единственный он, не стоит этого делать, в общем, что делаем. Болт, вот я его закруглил, чтобы не порвать металл. Взял вот подходящую толстую шайбу, чтобы поставить на тиски. Вот так. Вот так поставлю и ударю. Замерил, кстати, вот глубину этой ямки на 3 мм. Ну, засунул иголочку и зафиксировал этот момент, и 3 мм глубина ямки. Сейчас мы проделаем процедуру, на тиски поставим на эту шайбочку, потом поставим в давление давления топлива, и будем рисковать, будем пробовать, посмотрим, что из этого получится. Кому интересно, смотрите дальше. Вот так вот у нас все это выглядит. Испытуем у нас на тисках экспериментальный образец в принципе эта идея на не нова как бы давно многим известно кстати вот гоняю свой новый блок питания зарядное устройство все пока на таком проводном монтаже у нас автоматическое включение вентиля... это вентилятора это регулятор вентилятора 6 ампер гоняем мы его будет работать Сейчас у нас проходит госспитание. Вот. Результат. Сейчас у нас глубина ямки получается 6 мм. Два раза я углубил. Не знаю, переборщил, не переборщил, не знаю. Не доборщить тоже не хочешь. Лишний раз не хочу безнасос снимать, ставить обратно. Ну все. Ставим регулятор обратно на свое место. И будем проверять. Ребята, волновался то я зря давление на данный момент 4 4,2 примерно атмосферы это супер я доволен сейчас быстренько собираю и едем на тест драйв мне самому интересно что это будет сразу даже пока мы никуда не поехали, вот хотел отметить что на холостых у меня на соточку снизится расход. Вентилятор включен. Включены фары. Единица 0,9. А раньше была единица, а тире 1,2. Такие дела, ребята. Поехали. Извиняюсь за качество. Вот я проехал первые 500 метров. Я уже поражен. Автомобиль даже слегка на газ нажимал. Пробуксовка начинается. Вот сейчас еду в горочку немного. Видите, показ индикатор передачи. Переключите вниз. Обороты 1200, вторая передача, скорость 20 км в час. Нажимаю на газ. Никаких тычков, рывков, ничего нет, машина поехала. Это я не знаю, что это. Ну, просто надо было это раньше делать. Как купил машину, Вот на третью переключился тоже, И одной рукой переключаюсь. Никаких провалов, ничего, просто плавно, плавненько машина переключается. Сейчас еще попробую это самое. У меня есть тут участок такой на разгон, ну там, я знаю, сколько я укладывался на своей, чтобы еще успеть затормозить перед поворотом. Вот сейчас попробуем там проехаться. Ну там я уже снимать не смогу, извините. Давайте досмотрите до конца. В общем, проехал. Не знаю, на регистраторе записалось, нет? Покажу, если что. Где-то этот участок я проехал быстрее. Минимум на 5 километров в час. Так, скорость около 150 получилось. А так, 150 я там не догонял. Ну, что сказать. вес конечно, не стала спортивной машиной. Но ездить стало намного приятней. Она стала быстрее, это факт. Даже звук мотора поменялся, если честно. Особенно вот в районе от 2 до 3 тысяч. И на верхах тоже поменялся. Такой стал бодренький разгон. Ой, звук. Что хочу сказать? Немного есть телодвижение двигатель, да, но это изношенная гитара, я сразу говорю. А так вот, провалов нет никаких. Провал он сразу чувствуется, как бы любой водитель это поймет. Ну, жалею, что не сделал это раньше. Ну, как бы, еще раз говорю, делать это, если будете делать на свой страх и риск. Как бы вот у меня уже маленький опыт есть. Если кому надо, могу помочь чем-то посоветовать или еще как-то в общем в общем такие дела и кстати еще снизу, конечно тяга улучшилась во всем диапазоне машина едет теперь примерно так как я хотел ну человеку любому всегда все мало на данный момент я доволен всем всего хорошего подписывайтесь на канал кому было интересно ставьте лайки пишите комментарии давайте обсудим эту тему Всем добра.